Ураган Мария со скоростью ветра 65 метров в секунду обрушился на Карибский остров Пуэрто-Рико, принадлежавший США. Это сильнейший ураган в регионе за последние 90 лет метеонаблюдений. Как сообщают очевидцы, от сильного ветра в городе Сан-Хуан затряслись дома и сооружения. Остров полностью лишился электроснабжения. Губернатор Рикардо Расселли заявил, что в нашей новейшей истории мы не подверглись подобной масштабности. Помимо основного населения в 3,5 миллионов человек, на острове также находятся жители соседних островов, которые были вынуждены покинуть свои дома вследствие урагана Ирма. За всю историю метеонаблюдений в Атлантическом океане ураган Мария стал восьмым самым разрушительным ураганом. Второе место занял ураган Ирма, скорость ветра которого достигала 83 метра в секунду. Как говорится в докладе ученых Аллатра наука, о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Как Луна затмевает с собой Солнце и кажется большой и значимой по сравнению с ним, так и политики прикрывают от людей действительность надвигающихся неизбежных глобальных катаклизмов. Прикрывают тем, что приковывают внимание людей к чему угодно рукотворно созданному за кулисными сценаристами и продюсерами для театра мировой политики, которые искусственно разжигают и поддерживают распри между людьми, создают конфликты, продовольственные экономические кризисы. Искусственно создаются нестабильные условия для существования людей, которым проблемы собственной страны, луны временно прикрывающие солнце, кажутся гораздо больше и значимее, чем реальные проблемы Земли,